Просто пропустите это видео, если вам не интересна тема заработка и денег. Если же вам эта тема интересна, досмотрите это видео до конца. И я вам покажу и расскажу, где находятся большие деньги и которые можно с легкостью заработать. Всем привет, меня зовут Владимир. И сегодня у меня будет обзор... Про очень интересный проект Просто гейм Игра в деньги Ссылочка будет под видео В описании И Чем полезен будет вам этот сервис Здесь вы получите две выгоды То есть Первая выгода Это Здесь можно продвинуть свой Инстаграм аккаунт С помощью этого сервиса на очень выгодных условиях. Здесь есть сервисы во вкладке, с помощью которых вы можете создать себе визитку. Потом, ну более подробно вы можете почитать, зайдя, зарегистрировавшись в этот сервис. Здесь вот есть промокоды, словом, очень дешевые услуги. И классные программы но вторым самым таким жирным плюсом что я сказал вам в начале видео это у них есть партнерская программа с помощью которой вы можете разбогатеть очень быстро она основана на матричном принципе то есть с первых двух партнеров вы Получите 5%. С последующих нижних партнеров вы получите 95%. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядят эти матрицы. Первая матрица это 10 долларов. Стоимость самая минимальная 10 долларов. Когда вы зайдете в эту матрицу, вы попадаете после оплаты в эту же матрицу и уже хочу заметить что я никого не приглашал это все мне досталось как бы переливом от вышестоящих у меня закрыта первая матрица здесь автоматом автоматом идет реинвест на следующую за 10 долларов да все делается автоматом никакого от вас ничего не на никакого участия, не ни там распределять, подставлять, ничего. Все система делает, да? Потом есть за 20 долларов матрица. Я сюда тоже уже зашел, тоже получаю. Выплаты тоже переливами. Никого еще не приглашал, не рекламировал этот проект. Как вы видите, сегодня я записываю только видео. И еще не делал ни рассылки. По своим базам никуда проект стартовал 2 февраля то есть неделю назад больше чем неделю есть последующие матрицы да? вот здесь здесь вы получаете например по пол доллара с первых двух человек давайте перейдем сюда да? здесь вы получите по по 50 центов американских здесь же вы получите с четырех последующих людей по половиной долларов с 20 долларовой матрицы будете получать 5 процентов с двух человек и также по 95 процентов с четырех последующих и они все время реинвестируются, реинвестируются реинвестируются ну я сделал такой шаг давайте я вот зайду кошелек и у меня уже как бы сделано вот видите в заморозке на реинвест 5 долларов в заморозке на следующую матрицу 5.39 можем посмотреть историю вот все мои начисления так зайдем в арену здесь в арене вы можете видеть людей, лидеров, которые имеют самые больше людей в своих структурах. На первом месте, вот Евгений Иванин, кстати, это мой партнер. Или я его партнер, можно так сказать. Если вас заинтересует этот проект, внизу под видео вы найдете ссылочку на вот такую подписную страницу. Если вы подпишетесь и ведете свои здесь данные, вы получите на почту ссылку на сайт с полным обзором этого проекта. Как работают матрицы, обзор кабинета и тому подобное. Также вы получите видео, как из одного доллара сделать тысячу. То есть вы получите всю воронку, подготовленную под этот проект. Вам останется только зайти в проект, взять матрицу за 10 долларов и подписаться на мою подписную страницу. Потом вы получите все инструменты для продвижения этого же проекта. Я думаю, что я уже знаю точно, что на сегодняшний день Мало кто еще знает про этот проект. Но те кто знают. Они уже расширяют свои структуры. Приглашают. Плюс здесь есть огромные переливы. Как сверху так и снизу. Не знаю как это звучит снизу. Но насколько я знаю. Так они есть. Так вот. Я к чему веду. Если вы на старте. Вы всегда будете в плюсе. Зайдите. Посмотрите, походите по кабинету. Э, понравится, не понравится. Если понравится, можете попробовать здесь заработать. Плюс вам будут даны все инструменты для продвижения этого проекта. Тем же самым вы будете собирать свою подписную базу. А кто понимает, что значит своя подписная база, так вы со своей подписной лояльной базой будете зарабатывать в каждом таком же проекте огромные деньги. Так что, друзья, мой доход на сегодняшний день за все время 79 долларов при вкладе в 10 долларов. Я никого сюда не приглашал. Так что, друзья, вам решать еще хочу вам сказать одну вещь что инвестируйте только свободное средство, которые не жалко потерять но здесь насколько кто понимает здесь есть матричный маркетинг так что здесь потерять очень сложно это не хайпы не однодневки и тому подобное просто здесь немножко надо поработать как говорится, без труда и рыбку из труда не выловишь. Так что, друзья, халява халява не бывает в интернете. Если хотите что-то иметь в жизни больше, вам придется и делать больше. И не сидеть и ждать, что там ваш босс вам поднимет зарплату или вам государство сделает жизнь легче. Этого не будет. Поверьте мне. Каждый смотрит, как говорится, свой карман. Тоже государство, тот же босс. Так что, друзья, делайте свою жизнь лучше. И только вы хозяин своей жизни. На этом буду заканчивать свое видео. Все ссылочки будут под, внизу в описании. Также будет ссылочка на мой телеграм-канал. По заработку по инвестициям и тому подобное переходите подписывайтесь профит тусовка здесь выкладываю разные виды айдропы сигналы по крипте кстати с инсайдерских источников с платных источников более такая широкая тема в этом канале ну и всегда всегда Здесь первые новости всегда будут раньше выходить, чем на моем YouTube-канале. Буду заканчивать это видео. Спасибо всем за внимание. Желаю вам всем крепкого здоровья. Больших доходов. И никогда не болейте. До новых встреч. С вами был Владимир. Всем пока.